Очень интересный вопрос, как аккумулировать энергию, где ее брать. Вообще энергии нету, чтобы ее где-то брать, либо куда-то ее отдавать. Иногда я просто использую слово энергия, чтобы хоть как-то понятно что-то объяснить. Но ее нету. Вот ты, например, пока вставал из позиции сидя, у тебя была энергия на действие. Как только ты встал, энергии нету. Ты решил сесть, и в этот момент, когда ты садился, у тебя была энергия. Ты как-то сел, ее нет. То есть энергия ⁇ это вообще процесс перемены, но это не что-то такое, чего мы можем копить, отдавать либо получать. Она никуда не девается и ничего с ней не происходит. Вот, но если вот объяснить на некотором вот таком примере, то у нас появилось желание, же. Это женская энергия, же. Желание. Это антиматерия приводит к материи, к мужской энергии. То есть когда у нас же желание появилось, и наш внутренний Творец... Мужество наше мужское смогло и сделало то, что мы пожелали. Ну вот таким образом у нас тут иньяне образуется, гармонично все, то есть желание появилось. Мужская энергия мочь делать делает то, что пожелала внутренняя женщина, и внутренний мужчина творец, внутренний сотворил. Вот, рождается ребеночек, ребенок ⁇ это радость. Ну, радость ⁇ это дофамины, которые вот приносит нам как раз гормон счастья, удовлетворенность, когда у нас есть удовлетворенность, значит что? Значит, мы заново желаем и можем, желаем мы можем. То есть желаем, можем делаем и испытываем счастье. Если же вот это вот мужское делать не слышит женское свои желания, а делает понадо, то где ему антиматерию, энергию эту брать? То есть у себя же в кредит получается. Когда мы можем не по «хочу», а по «надо» и надо по какому? По «навязанному» надо. Надо кому-то чего-то, надо чего-то достичь из-за навязанных каких-то шаблонов, то понятное дело, что у нас просто мужская сила, наша внутренняя, наш творец, наша мужеская сила «могу» не может... Мочь без желания, потому что мы не слышим свои желания. А не слышим свои желания, приходится слышать чужие. Когда наши желания не воплощены, у нас образуются долги. То есть, получается, представьте, вот вы, вот материальный мир, а внутренность материального мира — это антиматерия, а это материя. Антиматерия и материя. Если внешний мир — это отражение внутреннего мира, и это следствие внутреннего мира. И у нас антиматерия не нашла выхода, то есть творец это желание не исполнил, то у нас что? Долги образуются. А внешний мир нам в материи показывает долги там людям, нам должны мы должны банкам кредиты и так далее. У вас все недостатки от того, что ваши желания не реализованы. Вот такие пироги.